Итак, девы девы, приветствую вас! Сегодня мы посмотрим, что будет происходить по основным сферам вашей жизни с 10 сентября по 6 октября. В это время Венера, да, Венера будет двигаться по символическому вашему третьему дому, по скорпиончику. Ну что ж, можно рассказать. Третий дом для вас связан непосредственно с короткими поездками, договорами с вашим ближайшим окружением, с вашими ближайшими родственниками, там двоюродные братья, сестры, тети, дяди и так далее. Поскольку, ну, также еще и договора, по которым вы ну, что-то прописываете в отношениях с вашими партнерами, как по браку, так и по работе. И учитывая, что Венера она будет принимать окраску скорпиона, то все эти темы будут проходить со страстностью, с ревностью, усиливается как-то все до крайностей, до реорганизации, до трансформации. И если вдруг были там какие-то сложные моменты, то они обязательно будут решаться и решаться не, ну, не, не, слишком, не слишком простым путем. То есть может доходить до принятия кардинальных решений. Первая часть этого периода до 23 числа будет несколько напряженной, когда ну, наверняка там где-то что-то может разочаровать, из-за чего-то придется попереживать. Будет также повышена склонность к каким-то импульсивным поступкам. Но, но потом все постепенно успокоится, большинство из вас вернется к решению вопросов своих прошлых периодов, и как-то жизнь потечет более равномерно. Еще с 27 числа Меркурий станет ретроградным. Меркурий – это ваша планета, для вас это очень важно, поскольку она управляет конкретно контактами, договорами, передвижениями, переносом информации, но его ретроградность будет указывать на то, что вам будет сложно договариваться с новыми людьми, затевать новые проекты, планировать какие-то новые поездки, новые, ну, все, что связано с разговорным жанром и передвижением. Здесь, возможно, неточности, переносы, ошибки, поэтому или смиритесь с тем, что, ну, то есть, не просто смиритесь, а вот позвольте э, э, течению идти своим чередом. Э, возьмите, ну, дайте какую-то там часть погрешности на будущее, что вот пусть что-то там, какой-то процент, ну, например, 5-10% пусть из того, что вы будете себе планировать, оно или не сбудется, или перенесется сильно по этому поводу, для того, чтобы сильно по этому поводу не расстраиваться, когда это произойдет, и знаете, что у вас будет всегда шанс перенести это что-то на другое время, уже после 18 октября, именно до 18 октября Меркурий будет ретроградным, но он будет благоприятным для того, чтобы например, кстати, по третьему дому вы можете продавать какие-то механические средства автомобили в том числе также можете там пойти на курсы на которые вы раньше не могли исходить что-то у вас там не получалось вы можете выполнить какие-то обязательства которые вы не до конца там, выполняли по прошлым периодам ну может быть, как-то восстановить отношения с кем-то из своих родственников, ну ситуации будут складываться благоприятно только лишь с целью возврата к чему-то из прошлого. Марс также перейдет из вашего знака, чем немножечко сбавит вашу личную активность. Вы перейдете в режим, знаете, такой более спокойный, умиротворенный. Но, тем не менее, вы озаботитесь сферой, максимальной сферой ваших финансов. Да, кстати, учитывая, что ретроградность будет идти по вашему второму дому, как Меркурия, так и после 15 сентября еще Марс добавится, то вы станете более активны в добывании материальных ресурсов. Но помните о том, что основная как-то свобода во всем этом у вас будет до числа 25-го. Потом постепенно начнет снижаться и могут появиться среди ваших, например, заказчиков много неудовлетворенных, кому-то что-то не понравится, кто-то скажет, что он чем-то там... Что он хотел не так, и теперь он хочет по-другому. То есть договоренности могут меняться или притормаживаться. Постарайтесь максимально вот все успеть сделать до 25 числа. Ну, хотя бы заложить начало. Доделывать-то уже можно потом. Так, и-и-и. 21 числа вашим вашем противоположном знаке в рыбах произойдет полнолуние, здесь будет Луна в соединении с Нептуном, Нептун здесь находится под точным управлением, под своим управлением в соединении с Луной, он вам даст некоторые инсайты, возможно, знаете, здесь у вас будет прозрение относительно ваших партнеров, возможно, какие-то обманы с их стороны, и вам это станет понятно, ясно. Возможно, кто-то ну, подведет вас, ну, вот как-то вы для себя что-то переосмыслите, переосознаете. Ну, здесь вплоть до того, что вы можете даже отказаться от взаимодействия с кем-то. Ну, вот как-то так. Тем более, что у вас, особенно у тех, кто рожден где-то, наверное, вот во второй половине, ну, уже в сентябре относится к знаку зодиака Девы, где-то там после числа 7 приблизительно, я говорю, и там до 22, по-моему, сентября, то у вас здесь еще будет работать вот оппозиция Солнца к Нептуну. То есть вы можете находиться в таком, знаете, состоянии, ну, не совсем будете понимать, что происходит вокруг. Может быть, знаете, какое-то вот ошибочное, пересбыточное восприятие мира. На самом деле, вот оно будет несколько искаженным. Просто Нептун, он вас лишает реальной видимости картинки, реальной видимости того, что происходит. С одной стороны, он дает вам большие возможности в области творчества, творчества вдохновения, а с другой стороны, он немножечко, знаете, как-то ослепляет, вот сбивает вас с реальности. Ну, вот такая у вас особенность сейчас, вот именно этим летом, в этот период, в этом году и этой осенью. Ну, я думаю, что в октябре уже постепенно эта ситуация будет меняться. И ясность придет в вашу голову. После, я думаю, с приходом прямого Меркурия 100%. Теперь, с... Более подробно по периодам. С 12 по 18 сентября здесь будет формироваться такой напряженный аспект, который называется квадрат от Венеры к Сатурну. Так, Сатурн, раз, два, три, четыре, пять, шесть, в шестом доме. Значит, тут может быть ситуация выглядит так. Или же по работе будут большие расходы, непредвиденные расходы. Что-то вас могут, может останавливать, разочаровывать. Некоторые тормоза, торможения в рабочей сфере. По, по здоровью, обратите внимание, тоже возможны Возможно, необходимость вложения в свое собственное здоровье. Как-то, вы знаете, это взаимосвязано все, и работа, и здоровье. То есть, если в работе не ладится, ну вы же трудяшки, то у вас это всегда может как-то отображаться на вашем состоянии здоровья. Поэтому постарайтесь быть в балансе. Так, с 19 по 23. Здесь еще и Венера займет такой вот напряженный аспект, как оппозиция к Урану. Это для вас 9 дом по Урану. Смотрите, значит, какие-то поездки, путешествия могут оказаться неожиданными, но в них, возможно, неожиданные какие-то поломки или могут может быть ситуация, что вы куда-то приедете, а там вас ожидает совсем не то, на что вы рассчитывали. Ну вот какие-то импульсивные могут быть неожиданные траты на поездки. Еще здесь знаете по девятому дому это может быть подписание документов, связанных с разделом чего-то, разделением. Или, например, может быть какая-то поломка в пути, вам придется вложиться, то есть потратиться на что-то. То есть, если можно перенести до 23 числа, то по возможности перенесите. С 23 по 27. -е. Здесь Марс будет находиться в очень хорошем аспекте, который говорит о том, что вам хватит мудрости, вам хватит сил, выдержки, терпения, принять правильное решение и ну, договориться, договориться и получить необходимые результаты по этому договору, прийти к выгодному соглашению и потом пожинать плоды своих усилий, то есть ваша активность, она будет вознаграждена. В основном это будет проигрываться по сфере денег, финансов, вашей и вашей работы. Если вы возьмете за здоровье, то все, что вы для себя сделаете, это будет не напрасно, это принесет вам реально положительный результат. Теперь с 26 по 4 октября здесь Венера будет образовывать несколько интересных аспектов, которые говорят о том, что ваши поездки, передвижения... Взаимодействие с партнерами, во-первых, сильная поддержка, поддержка может быть от партнеров, возможно, знакомства в дороге, но учитывайте, что Меркурий ретроградный, а значит эти знакомства могут быть ненадолго, на короткое время, хотя и достаточно яркими, праздничными, интересными. Ну, и сильнейшая поддержка от партнеров, от людей, кто-то вам помогает, вам оказывает реальную помощь, от которой вам будет легко, поездки принесут удовольствие, покупки принесут удовольствие. Что-то вас будет радовать. По Юпитеру, так, в шестом, по здоровью. Здесь есть указание, что вы можете захотеть себя, ну, в чем-то как-то послабить, позволить себе немножечко чего-то лишнего, чего раньше нельзя было, ну, чем-то порадовать себя на самом деле. Так, третий, четвертый, пятый. Очень благоприятные перспективы в любовных взаимоотношениях, во взаимоотношениях с вашими детьми, ну, как-то радость у вас здесь, счастье, что-то идет легко, протекает легко, какой-то очень ну, приятный такой какой-то взаимный баланс во взаимоотношениях. По, по финансам. Здесь интересный будет момент 6 числа, 6 октября, новолуние. По, по финансам смотрите, может быть, у вас будут какие-то начинания. Но если это начинания связаны со старыми проектами, то они вам принесут хорошие денежки, в том случае, если вы все это сможете выполнить качественно, закончить в сроки, вовремя, и при этом учитывать очень четко потребности ваших партнеров. Ну, по астрологии мы сегодня с вами закончили, а сейчас перейдем к следующей части нашего прогноза. Итак, девы, давайте посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие в этот период. Ну, будут воспринимать как людьми, которые уже немножечко устали как-то от жизни, несколько пассивный, медлительный, не особо сильно проявляющий энергичность. Ну, действительно, Марс вас уже Марс ваш вышел, вернее, Марс вышел из вашего знака, и вы уже теперь будете как-то больше размерены и отдыхающие. Так, по финансам. Здесь у вас новые возможности. Также есть шанс договориться, удачные договора. Здесь есть указание на то, что вы можете сотрудничать с некой королевой, женщиной, которая относится также к земной стихии, как и вы. Телец, козерог или дева. Но если вы женщина, то здесь есть указание на то, что вы сами... Сможете договориться, то есть благодаря собственным усилиям вам удаст, удастся очень быстро подписать выгодный контракт, с, по поводу чего вы будете очень довольны, будете очень себя хорошо чувствовать, на очень хорошую сумму денег, больше, чем вы даже рассчитываете. Теперь, что у вас происходит на работе? Ну Для мужчины это указание, что нужно женщинами такими. сотрудничать по работе легко возможно несколько источников для заработка здесь то не идет слишком большого напряжения как-то вы вам удается справляться и там и сам и везде а также есть указание на то что ну, здесь, знаете, что мне проигралось еще немножко, что как будто бы вы, ну, то есть в одном месте не знают, что вы зарабатываете в другом, что ли, то есть, знаете, как-то у вас немножечко, вот нету какой-то четкости и стабильности вот по Луне, и там, и сам, вы везде хотите успевать. И здесь есть еще указание на то, что вы как будто бы чего-то ждете от своей семьи, какой-то очень важной материальной помощи. Так, по главным целям, что у вас? Здесь вам нужно быть хит, хитренькими. Нужно хитрить, лавировать. Давайте посмотрим, в чем именно. Ага, ага, ага, ага. Здесь вам нужно разрешить какую-то очень сложную ситуацию. Тайна. Есть тайна, которую нужно узнать. Убрать какие-то препятствия, препятствия со своего пути. Что-то прояснить. И то, что вы проясните, оно вам впоследствии принесет успокоением и довольство тем, что вы будете иметь. То есть здесь обязательно прояснить. Не держать все в себе. Теперь по здоровью. Что ждать представители знака Зодиака Дева? По здоровью. Здесь все ровно, ровно без изменений. Я даже могу сказать, что, знаете, если даже что-то и было, то оно как будто бы затихло. Еще эта карта, она очень часто связана со справедливостью. То есть, видите, женщина, у нее глаза закрыты, держит два меча, ну, вот пусть будет так, как должно быть. Вот примерно так это выглядит. Еще здесь есть указание на присутствие некоего мужчины, который вам идет по влюбленным, он может вам помогать, это может быть врач, доктор, ну, то есть, если будет выбор между кем-то, то, то вот обратите внимание на мужчину, очень такого прагматичного, четкого, решительного. Это, знаете, он вообще как хирург идет, поскольку он с мечом. Он действительно вам идет ну, с, с очень такой хорошей, судьбоносной целью помочь, и это у него получится. По ситуации в доме, в семье. Здесь есть ситуация, когда как-то, знаете, все друг за другом следят, может быть, есть какие-то небольшие нервные моменты, какие-то острые словечки, кто-то что-то отстаивает свое личное, какие-то перепалки. Но я смотрю, что вы все-таки будете двигаться в сторону дипломатии и будете стараться пресекать любые какие-то моменты, вывести вас из себя, будете пресекать, вплоть до того, что можете даже куда-то уехать. И еще, то, что вас будет дома соблазнять, вы будете от этого уходить. Ну, может быть, какие-то нехорошие соблазны, там, например, там всякие увлечения там играми, алкоголем излишне, вот как-то так. В любви. Здесь, ой, как интересно, сразу купола карта, связанная с любовным треугольником. Знаете, как будто бы есть в чем-то разочарование, есть какая-то боль, есть указание на то, что вы работали над какими-то отношениями, которые вот по итогу, но не дают они вам покоя, что-то все равно, вот вы в них вкладываетесь, то есть вы больше вкладывались в эти отношения, чем получали, вы в них вкладывались, но до сих пор вы не понимаете вообще, ну, а нужны ли они вам, и к чему они приведут, я вижу, что активное вкладывание, вроде как по звезде указание на то, что да, они... Ну, они могут быть по времени, ну как-то тяжело до этого человека добиться его, ну долго, это может быть год, два и больше. Вот как-то вас может быть разочаровывать вот отсутствие определенности и необходимость вот постоянно что-то выжидать. Хорошо, давайте спросим совет. Совет Мир, или привести все к э, логическому завершению, или переходить на новый уровень. То есть, должно быть логическое продолжение их. Вот именно уже вот скоро, здесь и сейчас. Или, то есть, переводить. Или приводить. Теперь, возможно ли новое знакомство для представителей знака Зодиака Дева? Да. Очень даже возможно. Знаете, человек, как ваша вторая половинка придет. Часть вашей, повторяю, часть вашей души. И основной совет на этот период для Дев. Вернуться к прошлому. Шестерочка кубков – это ностальгия, это всегда возврат к прошлому, к людям из прошлого, то есть к делам, вопросам из прошлого, это семья, то есть тот, кто дорог вашему сердцу, ностальгия. Хорошо, давайте теперь посмотрим форс-мажоры. Может быть, здесь какие-то будут сюрпризы для вас. Ну, именно. Ну, будем надеяться, что приятные. то, на что следует обратить особое внимание. На символоне. Пахнет хорошо. Ух ты! Ничего себе! Тут вам выпала карта изобилия. Посмотрите, прям манна небесная. Прям поток с небес. Монеток падает на вас. Ну, эта карта непосредственно связана с фортуной, с удачей. И говорит о том, что ваши усилия, они будут вознаграждены. Все получится именно так, как было задумано. Ожидайте победу, вас ждет очень прекрасное, очень хорошее настроение все процессы будут продвигаться достаточно быстро, результаты будут идеальны и даже намного лучше прогнозируемых. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас интересен. Благодарю вас за просмотр, за лайки и комментарии. Надеюсь на вашу дальнейшую поддержку и до встречи в следующих периодах.